персонаж, некие известные и, и вообще-то это не совсем так. те игры, о которых я сегодня буду рассказывать это не то, чем является наша жизнь но они нам могут оказаться очень полезными э, в нашей жизни и, и, игры, и о которых я сегодня буду говорить, говорить есть, это модели жизни да, это важно, да. что это упрощенные модели из того, что эти модели являются упрощенными следует несколько очень интересных фактов во эти модели являются неточными То есть из-за того, что мы Вместо того, чтобы изучать саму жизнь Изучаем какую-то ее упрощенную модель Мы что-то упустили из виду Это что-то могло иметь значение Наш результат мог оказаться неверным Это печально, это стоимость моделирования как такового Зато эти модели являются вычислимыми То есть за счет того, что у нас есть простая модель С очень небольшим количеством факторов Мы можем прямо численно взять и посчитать ее решение Чего мы в обычной жизни сделать не можем Потому что факторов слишком много Ради этого все собственно и делается. И еще одно интересное следствие, которое э, следует из упрощения, это то, что модель является универсальной. То есть множество жизненных ситуаций могут быть упрощены и смоделированы с помощью одной и той же модели. И Таким образом, модель, которую придумал какой-то чувак в Америке в 60-е годы, может пригодиться вам сегодня. Собственно, это причина, почему я вам э, это рассказываю, потому что если эти модели были бесполезны для меня и для вас, мы будем это делать. Давайте я вам расскажу о нескольких, таких, эм, о нескольких таких универсальных моделях. Две очень простые игры. А, координация. Вы идете по улице, вам на встречу идет человек, вы не знакомы, вы друг друга неинтересны. Но вы идете друг другу на встречу, вы сейчас столкнетесь. Вы не хотите сталкиваться, вы отступите в сторону. Вы отступите в сторону, другой человек отступит в сторону. Если вы отступите в одну сторону, вы все равно столкнетесь очень печально. Если вы отступите в разные стороны, вы разойдетесь, и все будет хорошо. Другая простая игра это вариация игры и решка». вариации у меня есть монетка и у тебя есть монетка. Мы, не показывая друг другу, выкладываем свою монетку орлом или решкой себе на ладонь. А потом мы одновременно показываем. И если мы выложили одно и то же, то есть либо два орла, либо два решки, я забираю обе монетки, свою и твою. Если мы выложили разные, кто-то орла, кто-то решку, ты забираешь мою монетку. Таким образом, в том и в другом случае, Uh, у нас есть выбор. Отступить влево или отступить вправо. Выложить свою монетку орлом или выложить свою монетку решкиц. Uh, совокупность выборов, которые мы делаем в игре, называется стратегия. Стратегия — это что-то, что мы, что говорит нам, каким образом мы делаем выбор uh, в тех условиях, которые uh, представляет нам игра. Uh, хочу сразу оговориться, что в рамках игры нет такого понятия, как смена стратегии. Если мы возьмем такую, например, жизненную ситуацию, что Пара встречалась, и до свадьбы он был таким милым, он носил цветы, и все было так прекрасно и романтично. А после свадьбы он стал негодяем, стал ходить под другим женщинам, перестал заботиться вообще видимо, он беспокоился только о преданном. Это не является смелой стратегией. Это является такой стратегией, которая говорила, что если ты еще до свадьбы не получил преданное, а ты ходишь преданное, будь милым. Если ты уже получил преданное, тебе ничего не нужно, будь негодяем. Так что в рамках игры понятие смена стратегии не существует. Но если у нас, например, игра состоит из повторения каких-то э, условий, то, возможно, в каждой следующей итерации мы будем использовать другую стратегию на этом уровне. Но э, в рамках метаигры, игры то да, есть повторения игр, например, если мы играем в эту игру и сталкиваемся много раз подряд, наша стратегия — это набор э, стратегий из игр более низкого порядка. Но если мы берем одну игру, на каком-то уровне, неважно, это уровень, одного повторения или несколько, у нас есть стратегии и у других людей, играющих в эту игру, тоже есть стратегии. Это приводит нас к такой штуке, как нормальная форма записи игры. Эту форму можно сделать только для двух человек, потому что нам удобно рисовать такие таблички, только двумерные. Мы берем в строчках пишем стратегии, доступные первому игроку, вот в данном случае это стратегии А и В и в столбцах э, стратегии, доступные второму игроку. Допустим, X и Y. Что у нас оказывается в клеточках? Ah. В клеточках оказывается, что мы находимся в ситуации, где и стратегия первого игрока, и стратегия второго игрока детерминированы. То есть мы знаем, что, какую стратегию использовал каждый игрок, мы знаем, какие ходы он делал, то есть что он выбирал при каждом своем выборе. Таким образом, мы знаем исход игры. И что мы здесь запишем? Мы здесь запишем некую количественную оценку полезности, которую каждый игрок получил э, в результате. Поскольку игроков у нас двое полезностей не получали отдельно, мы запишем их через запятую. Первый игрок получил 5 условных единиц полезности, второй игрок тоже получил 5 условных единиц полезности, если они играли в вот эту игру А и Если они играли в игру B2, то каждый из них только B и Y, каждый из них получил по единицы uh, Мы будем пользоваться этой нормальной форм формой записи игр постоянно. И сейчас давайте запишем нормальную форму тех игр, о которых мы сейчас говорим. Координация. Uh, Два человека, у них оба эти две стратегии отступать вправо или отступать влево, поскольку они не стоят в самом и смотрят в разные стороны, вправо у них разные, то есть если они оба отступили вправо, они не столкнулись, получили за это по одной единице полезности. Молодцы. Если они оба отступили влево, тоже получили по одной единице полезности, тоже не столкнулись. С другой стороны, если они отступали в разные стороны, то они оба столкнулись, оба этим недовольны, и запишем это, как они получили ко минус одной Это нормальная форма записи игры в координации. Играли «Лел решку». Это более интересная игра, потому что в зависимости от исхода, либо я заберу твою монетку, либо ты заберешь мою монетку. Если я забрал твою монетку, потому что мы выложили одинаковое, моя полезность минус один, твоя если минус один. Если ты забрал мою монетку, потому что мы сделали разное, твоя, моя полезность минус один, твоя плюс один. Хорошо. Нормальная форма записи игры. Продолжаем. Что мы можем из нее сделать? Давайте на нее посмотрим внимательнее. Давайте, например, посмотрим на суммарную полезность двух игроков при каждом исходе. В игре на координацию наша суммарная полезность либо плюс 2, либо минус 2, в зависимости от того, столкнулись мы или нет. Это называется игра с, с ненулевой суммой. Правильнее было бы сказать, что это игра с непостоянной суммой, где сумма выигрышей игроков зависит от исхода игры. То есть, в зависимости от того, какой исход игры произойдет, мы вместе, с суммарно, получим разную полезность. А поскольку мы оба заинтересованы в том, чтобы получить больше полезности, то такие игры обычно стимулируют кооперацию. Мы оба хотим не столкнуться, мы думаем, как бы нам скооперироваться, чтобы не столкнуться. В игре на орла-орешку наша суммарная полезность ноль. То есть либо я забрал твою монетку, либо ты забрал мою, никаких новых монеток в мире не появилось. Таким образом, это игра с нулевой суммой, если правильнее назвать ее, игра с постоянной суммой. И такие игры, где выигрыш одного игрока является проигрышной другого, стимулируют конкуренцию. Потому что все, что выиграл я, проиграл ты. И наоборот. Хорошо. Как же ведут себя игроки в, в этих двух играх? Предположим, что мы повторяем игру на координацию и повторяем игру на орла и решку. Uh, и предположим, что в исходный момент мы находились не в равновесии. То есть, uh, почему-то один из выборов делался чаще, чем другой. Допустим, я знаю, что в этой стране принято отходить вправо при встрече. А поэтому мой uh, оппонент, скорее всего, с вероятностью 80% например, отступит вправо, и с вероятностью 20% отступит влево. Что я сделаю как рациональный на Я не хочу с ним столкнуться. Я знаю, что он более вероятно отступит вправо. Значит, я сам отступлю вправо, чтобы уменьшить вероятность столкновения. Отлично! Мы не столкнулись. Система получает положительную обратную связь. Ему выгодно еще чаще отступать вправо. И мне выгоднее еще чаще отступать вправо. Таким образом, повторяя эту игру снова и снова, мы перейдем к состоянию, когда он всегда отступает вправо, и я всегда отступаю вправо, и мы никогда не столкнемся. Хорошо. Что произойдет в игре «Орла, «Орел и Веша»? Допустим, я знаю, что мой оппонент чаще выкладывает орла. Мне это знание полезно. Я хочу у него выиграть. Я тоже выложу орла. И до тех пор, пока он не поменяет свой подход пока он будет чаще выкладывать орла или решку, я всегда выкладываю орла. Потому что я знаю, что он делает это чаще. Я у него выигрываю чаще, чем наоборот. Я выигрыш, он в проигрыше. Ему это не выгодно. Он заинтересован в том, чтобы поменять свою стратегию при следующей карате игры. Если он меняет свою стратегию, я меняю свою стратегию соответственно То есть если я заметил, что он теперь чаще выкладывает решку, я тоже стал чаще выкладывать решку. Это будет продолжаться до тех пор, а, пока мы не остановимся в точке, что он а, с вероятностью 50-50, на 50 каждый раз выбирает случайно, и я каждый раз выбираю случайно. А, почему мы называем а, такое состояние равновесия? Вот а, возьмем нашу игру на координацию а, и отложим по одной оси доли ухода вправо от 0 до 100%. И по вертикальной оси у нас будет тогда вероятность столкновений, количество столкновений, которое у нас происходит при некотором повторении игры. Естественно, в точке 50 на 50 у нас максимальное количество столкновений, это максимально недугодная точка. То есть, положим, что мы находимся вот в этой красной точке а, в какой-то момент. То есть, мы отходим вправо с вероятностью 40% и влево с вероятностью 60%. Мы могли бы в следующий раз немного поменять эту стратегию. Отойти немного влево или отойти немного вправо. Отойдя немного вправо то есть, по этому графику, мы окажемся выше по графике. То есть получится, что наша вероятность столкновения увеличилась. Мы туда не пойдем. Мы пойдем туда, вниз. Получится, что вот точно так же, как шарики, находясь в этих двух точках, покатятся вниз и остановятся внизу в равновесии. А, точно так же и мы будем а, модифицироваться вот из этой точки все ближе в, в, в, вот сюда, в эту сторону, пока не остановимся в точке ноги, где в равновесие. Находясь исходно в этой точке, мы скатимся сюда и остановимся здесь в Поэтому это действительно выглядит как равновесие в поле силы Хорошо. А, а что такое равновесие? Равновесие, о котором я сейчас говорю, это равновесие Нэша. Это такое состояние игры, при котором никому из игроков не выгодно менять свою стратегию. Любое изменение стратегии для него проигрышно. Поэтому рациональные игроки, находясь в равновесии Нэша, свою стратегию не меняют. Таким образом, если мы будем повторять эту игру бесконечно много раз, она всегда будет повторяться одним и тем же образом. Это также называется решением. Например, для игры в координацию, одним из равновесий, одним из решений, тогда есть вариант, чтобы все всегда договорились отходить вправо. Хорошо, э, стратегия вправо играет с первым игроком 100%, вторым 0%. А первым игроком аналогично. Таким образом, мы в случаев получаем вот этот результат, а эти все в 0% случаев. И мы можем записать ожидаемый результат игры. Я получу одну единицу полезности, ты получишь одну единицу полезности. Мы договорились, и благодаря этому мы выигрываем, и оба получаем от этого пользу. В игре на орла и решку, как я уже говорил, каждая стратегия играется в равновесии с вероятностью 50%, никому не выгодно от этого отклоняться, и получается, что каждый из возможных результатов выпадает с вероятностью 25%. Мы домножаем каждый из этих результатов на 0.25, складываем и получаем 0.0. Математическое ожидание от результата игры в Орла и Решку рациональными игроками — это ноль Никто ничего не выиграет, ничего, никто ничего не проиграет. Хорошо. Есть множество других стандартных модельных игр, теорий игр, но, к сожалению, у меня не очень много времени, поэтому я сразу перейду к самому интересному. Это самая популярная игра, вы невероятно слышали, но на всякий случай я вам расскажу, в чем суть Дилемма заключенного. Панду из двух грабителей поймали. Они совершили множество ограблений, и в какой-то раз их поймали. Они оба сидят в одиночных камерах, и обоим следствие предлагает сделку. Заложи своего подельника, и мы скосим тебе срок. Таким образом, у каждого из двух заключенных есть вариант молчать или сознаться. Если они оба молчали, то следствие не смогло ничего доказать, дало им небольшой срок за то, что только за тот случай, на который вы поймали. Допустим, они получили по 7 условных единиц полезности до Давайте считать, что им дали по три года, а количество единиц полезности, которые они получили, это 10 минус сколько лет им дали. То есть чем меньше лет им дали, тем больше полезности они получили. Они получили по три года, то есть по всем единиц полезности. Хорошо. Если один другого заложил, что произошло? Тот, который заложил, тот, который сотрудничал со следствием, вышел на свободу. Это его награда за то, что он сотрудничал со следствием. Тот, который сам молчал, мы его заложили, оказался в очень неправильном, неудачном положении. На него повесили всех собак. Он сел на 10 лет. Таким образом, полезность для одного игрока 0, для другого игрока 10. Соответственно, симметрично, не важно, кто его западывает. Если они оба заложили друг друга, то следствие дает им небольшую поблажку за то, что они оба сотрудничали, но вообще-то они оба садятся изрядно. Оба садятся на 7 лет и получают по 3 единицы полезности. Что сделают рациональные игроки, попав в такую ситуацию? Допустим, вы игрок, который выбирает какую строчку ему играть. Вы можете молчать или вы можете сознаться. А, ваш результат зависит от того, что играет другой игрок, который тоже может либо молчать, либо сознаться. Хорошо. Предположим, что другой игрок молчит. Тогда вы тоже можете молчать или сознаться. В этом случае вы получите либо три года, либо ничего. Ничего лучше, чем три года. Чтобы получить ничего, вам нужно сознаться. То есть, если другой игрок выбирает молчать, вам выгодно сознаться. Хорошо. Если другой игрок выбирает сознаться, что он будет? Вы получите либо 10 лет, либо 7. 7 лучше, чем 10. В каком случае вы получите 7 лет вместо 10? Лет? В том случае, если вы сознаетесь. Таким образом, при любых условиях каждому из игроков выгодно сознаться. Окей, okay. okay. хорошо. Uh, Наше равновесие находится вот в этой точке. Но, что интересно, вообще-то мы хотели бы видеть равновесие вот в этой точке. 7-7. Uh, в более общем случае, эта стратегия называется не молчать и сознаться, а кооперироваться и придачь. И вот мы хотим, чтобы люди друг с другом кооперировались чтобы они получали большую суммарную полезность. Это игра с не простит. Тут они получили суммарно 14 единиц пользы, а тут 6, а тут 10. То есть равновесие у нас находится в самой суммарно неэффективной точке. Эгоистичные интересы игроков ведут нас в пропасть. В самом неэффективном, что только бывает. А как же заставить игроков кайпелироваться? Как заставить их вести себя более альтруистично? Один из вариантов — это так называемая повторяющаяся дилема с Предположим, что вы играете в расширение этой игры, в котором партия повторяется много раз подряд. Вы играете друг против друга снова и снова, и делая выбор в следующий раз, вы знаете, как поступил с вами собеседник в предыдущий раз. Это гораздо более интересная игра, и давайте рассмотрим три стратегии в этой мета-игре. Назовем их условно негодяй, а это тот, кто всегда придает простак, тот, кто всегда Кооперируется. И Мститель. Мститель кооперируется, если его ни разу не предали После того, как его один раз предали, он всегда предает Как эти трое играют друг против друга? Негодяй и негодяй Они бесконечно друг друга предают и получают каждый а, минимальную пользу от этого. Простак, Негодяй простаком Негодяй простака, бесконечно продает, предает Простак этому ему позволяет Негодяй получает плюс 10 Простак получает плюс Негодяй против Мстителя В Первый раз Мститель ему поверил, негодяй предал. После этого мститель мстит, негодяй негодяйствует. Э, таким образом, они продолжают играть в череду предательств. Но на первом ходе негодяй получил небольшое преимущество. Предположим, что э, мы играли две игры подряд, тогда, э, допустим, негодяй получил 4 единицы пользы мститель Это лучше, чем 3 три для негодяя, но чем длиннее э, количество раз, когда мы повторяем, тем больше э, будет, э, тем ближе вот этот вот результат будет воткать. Хорошо. А Профстат Мститель, у этих все просто, они никогда не придают первыми, поэтому они всегда друг другу конкурируют и получают последний Теперь предположим, что окружение, в котором происходит наша игра, таково. У нас есть множество людей, которые играют одну из этих стратегий, и чем полезнее была эта стратегия в прошлом, тем больше вероятности, что она будет использована в будущем. Хорошо. А что же произойдет? Как будет меняться наша популяция? О, господи. Ну ладно, а, вот эта вот верхняя линия — это негодяй. Вот эта нижняя линия — это простаки, вот эта средняя линия, которая потом становится верхней — это мстители. Что происходит? Пока у нас много простаков, мстители, которые получают на простаках огромную пользу, благоденствуют. Они получают на простаках большую выгоду. А, их стратегия самая полезная — они активно размножаются. Простаки, с другой стороны, за счет того, что их бесконечно эксплуатируют, они ничем не могут ответить, вымирают. Мстители тоже вымираются, но более медленно, потому что, как мы помним по предыдущему слайду, они более эффективно способны противостоять они более эффективно способны противостоять эксплуатации. А. Но что происходит дальше? В какой-то момент мы обнаруживаем, что простые книги, которых, которых негодяи эксплуатировали, все вымерли, потому что их эксплуатировали. И в этот момент ситуация меняется. Примерно вот в этот момент, когда простой болт не осталось. Негодяям больше некого эксплуатировать. Сами с собой они играют плохо. С мстителями они играют не очень хорошо. А мстители играют с негодяями тоже плохо. Зато мстители с мстителями играют хорошо, они кооперируются, они получают на этом большую пользу. В результате ситуация меняется, и негодяи начинают умирать, а мстители начинают размножаться и в конце концов захватывают всю популяцию. Интересно, что если в этой финальной точке, где у нас вся популяция является мстителями, мы вернем немного простаков обратно, которые вымерли первыми. Они там будут вполне успешно сосуществовать, потому что в этой популяции все со всеми кооперируются. Таким образом, мы достигли своей цели, мы достигли сеттинга, в котором кооперация является стандартным языком. Окей, okay. хорошо. Такая итеративная тема заключенного с популяцией — это очень популярная концепция. По ней даже проводятся турниры, то есть ученые пишут друг другу письма, предложи-ка стратегию для для mm -hmm. такой игры, mm -hmm. и потом заставляют это mm -hmm. играть друг к mm -hmm. Вот Эти три стратегии, которые я привел в пример, негодяй, простаки мститель, это очень простые стратегии, они не, не являются популярными. Mm -hmm. Этот сеттинг может быть э, с немного разными условиями, могут быть разные э, веса присвоены выигрышам, вот эти 3.7.10, которые которые я говорил, они в достаточной степени произвольны, их можно варьировать, соответственно, э, изменятся результаты игры. Мы можем изменять количество итераций, которые а, происходят. По потому что если, например, наша игра состоит из одной итерации, то негодяй всегда выигрывает, потому что эта стратегия самая лучшая. Если количество итераций бесконечно большое, то негодяй показывает себя, безусловно, проигрышной стратегией. мы видели только что. Наконец, последнее, довольно интересное, это вероятность ошибки. То есть а, в игру можно ввести такое правило, что иногда, случайно, а, стратегия делает не тот ход, который предполагала. Происходит ошибка, происходит какой-то сбой Например, для Мстителя это ужасный результат Потому что если его один раз случайно предали, он никогда этого не простит И даже простака будет бесконечно предавать А если он с какой-то более мстительной стратегии, чем у простака, играет То это превратится в взаимная кооперация во взаимное предательство И способность стратегии выходить из такого порочного круга Она ценная и помогает победить в турнирах, где идет вот этот параметр, вероятность Какие же стратегии выигрывают в таких турнирах? Классическая модельная стратегия для игры, повторяющейся дилеммы заключенного, называется окозолока. Вы знаете эту поговорку, окозолока зуб за зуб. Стратегия так себя и ведет. То есть на первом ходе она всегда кооперируется, каждым следующим ходом она повторяет ход предыдущий ход э, соперника. Таким образом, э, с простаком она будет бесконечно кооперироваться, что хорошо, потому что мы в конечном счете обычно побеждаем кооперирующиеся стратегии негодяем, как Мститель, она быстро поймет, что дело плохо, и начнет предавать в ответ на предательство. Но в то же время эта стратегия, в отличие от Мстителя, не злопамятна. То есть, если ее один раз предать, а потом перестать предавать, она об этом сразу же забудет. Она об этом сразу же забудет, она вернется к операции, и таким образом окажется более устойчивой к этим получаемым ошибкам. Другая стратегия, в общем-то, вариация этой называется полка, Она позволяет одно предательство перед тем, как начинает передавать в ответ. То есть она начинает передавать в ответ только после двух предательств. В некоторых формирах она оказывалась более эффективной, чем классическая стратегия указалока. Наконец, недавно была предложена стратегия под названием Павлов. Стратегия Павлов ведет себя как собачка Павлова. То есть, если мой результат был хорош, я его сохраняю, если мой результат был плох, я его меняю. То есть, если мой соперник кооперировался со мной на предыдущем ходе, я делаю то же самое. Если он меня предал, я меняю свою стратегию. Эта стратегия плохо играет против негодяя, потому что негодяй ее всегда предает. По влиянием предательства она все время меняет свою стратегию, то есть она играет предательство, кооперация, предательство, кооперация, предательство, кооперация. Не очень эффективно. Но поскольку негодяи сами не очень эффективны, с ними приходится играть резко. А вот с простаками, например, эта стратегия очень эффективна. Потому что э, если она случайно совершила ошибку и предала простакам и увидела, что ей из-за этого ничего нет. Она продолжает его предавать, она продолжает его эксплуатировать, mm -hmm. и таким образом может оказаться более эффективным. Uh. Я вам говорил, что модели, о которых я вам сегодня расскажу, универсальны, применимы ко множественным ситуации. Может, вы заметили, но те три примера, о которых я говорил, они такие на высосанные из пальца, и сначала. Но на самом деле у этих игр есть э, совершенно недвусмысленное применение в практической жизни. Игра на координацию. Правостороннее и левостороннее движение. Нам, в общем-то, все равно по правой стороне улицы ездить или по левой. Но главное, чтобы все ездили по одной, Потому что если кто-то будет пользоваться правосторонним движением, а кто-то левосторонним, у нас будет много БТФ. И даже между странами нам выгодно, чтобы страны, лежащие рядом, использовали одну и ту же концепцию, неважно какую. Поэтому, например, в 60-каком-то году Швеция перешла с левостороннего движения на правостороннее, потому что кругом Европа и... Все соседи пользуются такой, таким же. Это типичный пример глина координации. Орел решков. Динальки, которые пробиваются в футболе, очень точно описываются этой игрой. Грубо говоря, ты можешь ударить направо или ударить налево. Голкипер может прыгнуть направо или прыгнуть налево. Если ты все время бьешь вправо, голкипер это знает и прыгнет вправо. Поэтому тебе выгодно рандомизировать случайным образом. И голкиперу выгодно. выгодно рандомизировать случайным образом. Анализ больших э, объемов данных о э, финалике пробитых в играх топового уровня, где об этом действительно беспокоятся, где ставки высокие, показывает, что да, действительно, эта модель э, очень точно описывает, э, что же происходит в реальной жизни. Самое интересное — это дилемма заключенного, конечно. ОПЕК, например, э, и другие картели — это типичный пример игры в дилемму заключенного. Мы можем оба добыть много нефти, это считается предательством на рынке будет много нефти, нефть будет дешевой, мы оба получим немного денег. Мы можем договориться, добывать мало нефти и держать цены высокими. Мы получим большую прибыль в этом случае. Но если мы договорились добывать мало нефти и держать цены высокими, я тебя предал, я добыл много нефти и я продал много нефти по довольно высокой цене, и я оказался в большом плюсе. А ты оказался в минусе, потому что ты добыл мало нефти, а цены я все-таки в одиночку изрядно опустил на рынке. А, собственно, это и происходит в Афиге. Когда на Ближнем Востоке мир, когда никому срочно не нужны деньги, ОПЕК кооперируется друг с другом, сокращает добычу и держит высокие цены. Как только на Ближнем Востоке война, деньги нужны срочно, они начинают передавать друг друга, цены падают, добыча увеличивается. Другой интересный пример повторяющийся дилеммы заключенного, это эволюционная, эволюционная значимость альтруизма. Вообще-то каждому из нас лично не выгодно быть альтруистом, нам выгодно бесконечно друг друга предавать и получать э, корыстную выгоду для себя. Но нам как виду выгодно, чтобы среди нас были альтруисты, чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы мы были более устойчивы к каким-то внешним факторам. И, как видите, э, благодаря существованию этого механизма, повторяющейся дилеммы заключенного мы пришли к тому, что среди нас есть вообще такое понятие, как альтруизм, есть альтруистичные поступки, есть мощно-популярные лекции, которые вы посещаете совершенно бесплатно. И таким образом это действительно работает. Этот механизм повторяющейся дилеммы запрещенного приводит к тому, что алгоритм существует. Я еще хотел бы поднять отдельный вопрос об этом. Люди, которые слышат подобные концепции, часто думают, ну, стратегии какие-то. Как можно вообще применять стратегии в человеческих отношениях? Как можно применять стратегии в реальной жизни? Это не этично. Каждый, кто Тот, кто применяет теорию игр, тот, кто рационально делает свой выбор, он делает это утилитарно. Он, в общем-то, он плохой, плохой парень. Такая вот концепция. У меня это вызывает вот, примерно такую реакцию, как слева или такую реакцию, как справа, в зависимости от настроения. А, теория игр — это просто инструмент. И вот когда мы записываем вот эту нормальную форму записи игры и выставляем вот эти условные цифры пользы. 5 единиц пользы, 3 единицы пользы. Мы сами решаем, что это за польза для нас. Если мы выставляем туда нашу эгоистичную пользу, то есть насколько длинная у меня будет машина и насколько тяжелый у меня будет счет в банке, мы становимся более эффективными эгоистами благодаря теории игр. Но если мы вписываем в эти же цифры нашу помощь ближним, наше сострадание, наше желание сделать мир не лучше, если мы следуем этим ценностям, пользуясь инструментарием теории игр, то теория игр делает нас более эффективным альтруистом. Таким образом, я хочу сказать, что ценности и инструменты — совершенно ортогональные понятия, которые друг с другом никак не соответствуют. Спасибо вам за внимание. А играйте хорошо, играйте национально и помните о своих ценностях. Сейчас можно задать вопрос. Да, пожалуйста. А, есть рандом. Да, конечно, В любой игре можно играть в да. стратегию, выбирая случайным образом, например, для игры Арел и решка это хорошая стратегия. А для не нет, не нет, не. Там нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, ее действительно включают в качестве мальчика для детей, как какой-то такой треш Потому что если твоя стратегия играет хуже рандомной, она очень плоха. Ну, кажется, больше нет вопросов. А какая стратегия более выгодна в орел и Решка? Это рандомизированная или кооперация? Ну, когда нулевая или рандомизированная? орел и Решка — это игра с нулевой суммой стимулирует конкуренцию. То есть все, что я выиграл, я выиграл у тебя. То есть весь мой выигрыш является твоим коебушем. В эту игру нельзя кооперироваться, в том-то и дело. Есть такой м -м, совет, и больше из области менеджмента, что если берегитесь игр с нулевой суммой. То есть, а, если вы думаете войти в какое-то взаимодействие, и вы видите, что это взаимодействие будет игрой с нулевой суммой, ваш соперник будет вам очень сильно сопротивляться, изо всех сил, потому что все, что вы выиграете, он проиграет. И на эту игру даже, если вы выиграете, вы затратите очень много сил, поэтому рекомендуется таких игр избегать. Но если вы уже в такую игру попали, то кооперироваться в ней нельзя, это игра в первой силе. А какие еще... Вставайте, можете, пожалуйста. А, э, можете привести какие-то примеры в жизни, ну вот на Орел и Решку, кроме пенальти, какие-то реальные примеры? А я знаю один пример, классный, ну, там в общем суть в том, что лучше не менять тактику, как вот это у Нэша. в общем есть такая игра как рулетка и там такая тема, что с, как пирамида, способ зарабатывать, ну просто дилеры знают об этом, ну, и, ну те кто у руля и фиксят это, э, фиксируют и... Останавливают тех людей, которые знают Но есть такая тактика Ставить всегда на черное или на красное Не на зеро И с каждой э, новой сетом игры Повышать ставку вдвое До первого выигрыша Эта стратегия не работает <свист> Да, Эта стратегия не работает Потому что э, Математическое ожидание от игры в рулетку отрицательное, чуть меньше нуля. Она на этом и работает. Если мы каждый раз, неважно на что мы ставим, если мы каждый раз повышаем ставку, то в этой следующей игре у нас опять матожидание ожидание отрицательное. Если мы играем вот эту игру с повышающими ставками таким образом, чтобы любой выигрыш покрыл все наши предыдущие проигрыши и еще немного добавил нам навару, то результат этой метастратегии в том, что у нас есть маленькая вероятность проиграть все свои деньги, Огромную кучу денег. Очень много. А, если и у нас не хватит их просто. У да? тебя в любом случае конечное количество да. денег. То есть, да. если ты поставишь очень-очень много денег, например, ты начнешь со на ставки в одну копейку, и у тебя всего 100 миллионов долларов. У тебя будет огромная вероятность выиграть, допустим, еще одну копейку. Ну работает. И таким... очень крошечная вероятность выиграть, э, э, очень крошечная вероятность проиграть все свои 100 миллионов долларов. И вот ожидание от, от твоей стратегии будет отрицательным. Рулетка — это игра, в которую нельзя выиграть. Ну, Статистически. Вам может случайно повезти. Интересно, ну я понял игру в казино нельзя выиграть, Потому что всегда поигрывать в казино. Да, иначе бы в казино не осталось. Это правда. И считать карты в 21 тоже не помогает. Там выигрыш рассчитано так, чтобы... Даже идеально считая карты, ты оставался в небольшом проигрыше. Если кого-то разочаровал. Ну вот, играя с друзьями в покер, если вы знаете, что вы играете лучшие игры, можете выиграть. C'est